Научно-креативная программа «Иной контингент» о театре будущего. Эпиграф. Искусство отвечает на еще не заданные вопросы. Тебя тащит пространство, в котором еще никто не был. И когда ты начинаешь жить в этом сложном пространстве, у тебя могут появиться новые смыслы. Цитируется по профессору Черниковской. Вопрос. Если ваша деятельность, имеющая отношение к театру будущего, можно было бы считать одним проектом. Но как можно этот проект кратко озаглавить? Озаглавим, как научно-проектный театр. И его прежнее название – инновационный джемсейшн. Это опыт применения проектно-креативных возможностей театра, кино, телевидения, веб. Для стратегической проектно-прогнозной деятельности. Вопрос. Каково краткое описание этого проекта? В чем он заключается? Семейные экипажи, подросток от 10 лет с родителями из наукоемких стартапов, в ходе интерактивного зрелищного онлайн-турнира, по сути игры живого эфира, разрабатывают и опробируют сценарии и стратегии своей жизнедеятельности в планетополюсах, то есть в прототипах автономных планетных поселений во всех уголках мира. Процесс самокупаемый развивается за счет адекватных рекламодателей, реинвестирования прибылей от сети планетополисов и партнерских инвестиционных проектов. Модерация проекта ведется в соответствии с бизнес-планом и сетевыми графиками общей программы создания первых поселений землян на территориях дальнего космоса. Под шифром Инджем Линза. <coughs> Каковы цели этого проекта? Их несколько. Это и поиск и отбор семей добровольцев в состав будущих обитателей планетополисов. Это музыкальные и эстетические императивы поиска и принятия проектных решений, как лейтмотива. Реабилитация института семьи, и новая подростковая педагогика, правоориентация, новый образ жизни в духе умным быть выгодно, дать возможность погружения в закулисье творческих процессов, погрузиться в кухню творчества, как она есть на самом деле, без прикрас. Это и формирование культуры вопрошения, в том числе с точки зрения новой педагогической дидактики. Развитие гигиены ума не напичкивательная онлайн-педагогика, а именно через вопрошение, культуру задавать вопросы, это и конструктивные партнерства культуры, образования, науки и бизнеса, продвижение прагматизма в культуре и ее культурных основ. Доверие и конструктивная поддержка населением, он же, оно же и налогоплательщикам выступает в космических программ, это и преодоление затянувшегося, изнурительного разрыва между физиками и лириками, фундаментальными и прикладными науками. Масс-медиа рассматривается как исследовательский, перспективный инструмент, а не только как ретро или хроникер, текущего состояния общества. Вопрос. Какие результаты в обозримом будущем можно достичь по этому проекту, если рассчитывать на поддержку и благоприятные условия его реализации? В 2020-2035 годах будут отобраны более 230 тысяч семейных экипажей для разработки Создание и обживания сети планетополисов в различных культурно-этнических и природно-экономических условиях мира. На смену традициям и даже частной космонавтике придет широкое народное участие землян в обживании дальнего космоса, то есть социализации космоса во главе с семейными экипажами в духе планетонавтики. Это и прагматизм культуры, уже не только ретроспекция и документалистика текущего, а проектно-партнерское отношение к будущему, когда культура выступает как организатор и фасилитатор, футер-дизайнер. Это формирование новой моды, тренда на иную модель жизнетворчества когда появляется повод просыпаться по утрам. Новое поколение клиентов в нишах, свободных от конкуренции. И ярчайшим примером такой ниши служит сама планетонавтика, идущая на смену пилотируемой космонавтики. Новые вдумчивые семьи. Новый стратегический субъект, который призван сохранить Землю и стать пионером в социализации дальнего космоса новая криптоэкономика на основе лем токена. Ее капитализация растет, нарабатывается за счет реальных материально-трудовых вкладов в ходе краудинвестинга, народного финансирования и запуска очередных планетополисов. Итогом станет и реальная, а не витринно-показательная дружба в семьях на основе общих, объединяющих смыслов жизни, Нетусовочная дружба между разными семьями. Семьи, как партнеры и пайщики инкубаторов стартапов становятся результатом этой деятельности. Это и новая стилистика и тональность рекламного рынка. Бизнес-ангелы и стартап-инвесторы получают новую клиентскую базу. И семьи, Лучший формат акцептора, инвестиций и грантов для таких игроков. Списанные в запас космонавты и тому подобное получают второе дыхание благодаря участию в программах поэнтонавтики. Итогом становится и новая прогноз педагогика. А на смену звездным городкам, Хьюстоном, и тому подобным космическим кухням героев-одиночек приходят планетополисы с семейными экипажами. Масс-медиа, включая театр и кино, получают новый контент и жанр благодаря Инджему для интерактивного творчества со зрителем и рост способности этого зрителя. Новая занятость избавляет от страхов и цифровизации Роботизации и тому подобных фобий. Итогом становится обживание новых территорий и не через модель казарм и вахтовых поселений временщиков, а основе модели наукоемких, вдумчивых семейных экипажей. Снижается развал семей, растет демография и причем качественным плане. Вопросы нацибезопасности решаются, и власти перестают сталкиваться с бунтами, погромами, проявлениями расизма и тому подобного. Из своего электората в целом перестают опасаться. Международные отношения уже строятся в сфере партнерства в свете, в свете планетонавтики. И последний вопрос. Кто является основными заинтересованными сторонами по данному проекту? Это и здоровые духом семьи с подростками от 10 лет, родителям 30-45 лет. Они представляют сферы научно-емкого, вдумчивого бизнеса. Это и архитектура, прикладная математика, информационные технологии, космос, акванавтика, материаловедение психология маркетинг и пиар, геология педагогика строительство транспорт здравообеспечение автоматика проектная философия прогноз педагогика биотехнологии инженерия режиссер постановщики актеры музыканты аниматоры знатоки электроники э документалисты и многие другие вдумчивые профессионалы. В этом проекте найдут свое достойное место семьи соотечественников, которые волею судя показались за рубежом и ищут шанс вернуться на родину уже в новом качестве. Заинтересованы в этой проекте и бизнес-ангелы, Фонды венчурных инвестиций, банки. Определенный интерес должны раскрыть в себе и представители сферы образования, в том числе и дистанционного. Это и разработчики стратегий и генеральных планов автономных поселений в сложных природно-климатических зонах. Это Арктика, космос, высокогорье континентальный шельф и тому подобное. Интерес к этой программе, несомненно, должен раскрыться у стратегов от власти и корпораций. Структурам национальной безопасности, дипломатическим кругам есть много, чем заниматься в этой программе. Естественно, это культурная, общественность наши уважаемые творцы и формирователи новых смыслов